Здравствуйте, меня зовут Валентина Швед, живу я в городе Винница. 16 лет я проработала в банке с рождением моей любимой дочери. Я ушла в декрет и после того, как декрет закончился, я решила уже не выходить на работу, потому что я хочу находиться рядом со своей дочерью, но при этом не останавливаться в своем собственном развитии. И начала я искать дополнительный источник дохода. И к моему счастью, я нашла систему форсаж Info. Когда я начала здесь работать, я ни на минуту не пожалела, что я решила связать свою жизнь с такой прекрасной компанией, как Форсаж Инфо. Также сейчас проходит жажда скорости соревнования, и я очень люблю участвовать в этом соревновании. Потому что когда работаешь в команде, то ставишь для себя цели, то естественно это по-другому, ты себя настраиваешь, стимулируешь, идешь, несмотря ни на что, вперед к своей цели. Я желаю всем достижения целей, в жажде скорости.